Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. <свист> <свист> Эй, Эми, ты в порядке? Как это интересно! <свист> я могу быть в порядке! <свист> <свист> Тебя в новостях пишут Наемная работница на ферме Подралась с медведем И отправила его в нокаут Интересно, кто им инфу слил? Вот только есть одна проблема Новое прозвище «Гроза медведей» Тебе вряд ли понравится Что? Стоп, минуточку, Белль Какое еще прозвище? Гроза медведей Да, просто тебя так Сатанал селем прозвали Мао! Тише, успокойся, Эмилия! Мао и Алсиэль куда-то ушли с господином Манджи! Пусти меня, Бэйль! А где Аллас Рамус? Только не говори, что с Мау. Нет, они с Хи тоже спят на первом этаже. Не беспокойся. Как не беспокоиться? Вдруг Аллас Рамус начнет за ним повторять? Моя мама – гроза медведей! Да все равно ты уже герой людей, гроза князи тьмы. Подумаешь, медведи, какая разница? А ты не ухмыляйся, будто что-то умное сказал! Похоже, это обычный пикап, но на всякий случай надо написать Эми. Сгинь нечистый, умри. Я сама за тебя обилие напишу, а ты знаешь. Нет, стой, не надо, только не заколку. Виноват, грешен, исправлюсь. Не разбивай мне голову, как арбуз, пощади. Думали, сможете от меня убежать? И чего ты описался? Не пойму. Мало! Как только увижу, убью!